Четвертая часть решения задачи D12. Мы получили вот такие дифференциальные уравнения. Мы получили вот такую связь между этими уравнениями. Для удобства их мы можем пронумеровать. Конечно, 1, 2, 3 и 4. Далее, ну, кстати, можно сразу избавиться от момента инерции. Момент инерции у нас по условию задачи равен... Там у нас был что, Радиус инерции. То есть, на квадрат радиуса инерции. То есть, мы можем подставить это сюда. И таким образом избавимся от еще одной э, нововведенной переменной m и c квадрат. Далее, что у нас будет здесь? Здесь у нас будет... Давайте смотрим неизвестные. x 2 штрих. P мы ищем значение. F-сцепление у нас задается вполне конкретными условиями. Когда оно превращается в ноль, мы должны найти. То есть это тоже неизвестно. F-сцепление. P, X, N и φ. То есть у нас 4 неизвестных в этих трех уравнениях. Напоминаю, вот неизвестное, вот неизвестное, вот неизвестное и вот. Но у нас есть вот четвертое уравнение. Я это не считаю неизвестным, потому что я только что объяснил, что это у нас данные величины. Ну вот пятое уравнение, грубо говоря, это пятое неизвестное, вот пятое уравнение все Итак, у нас имеется вот такое вот такая система уравнений. Давайте подставим. Ну, поскольку уравнение движения, я повторюсь, лучше всего, раз это тело все-таки совершает поступательное движение, лучше искать x. А потом φ угол поворота находить, вот, пользуясь этой связью. Поэтому мы сейчас подставим: вместо φ мы подставим выражение φ через x. Что у нас получится, соответственно? У нас получится следующее. Давайте перепишем. Давайте изменим оттенок цвета. Итак, у нас было уравнение mx x дважды штриха равняется там, p косинус бета минус mg j синус альфа p косинус бета минус mg j синус альфа плюс f сцепление раз у нас было вот это уравнение 2, но из него мы можем сразу, кстати говоря, найти связь между n и p. Поэтому можно это сделать. n равняется чему у нас? n равняется у нас P синус бета плюс mg косинус альфа. P синус бета p синус бета плюс mg косинус альфа. Не забываем, что F сцепление, кстати говоря, еще одно уравнение. Ну, как всегда, сила трения равна что Fn на грани. Хотя вот это условие такое весьма зыбкое. Сюда подставляем, значит, минус x2' деленное на R. То есть, э, минус, ну давайте так. Этот минус, когда выйдет у меня сюда, я просто поменяю, чтобы слева была положительная величина, я поменяю, значит, плюс и минус. А здесь у меня что было m и квадрат. То есть m и квадрат m и квадрат. Здесь у нас что будет? Х2 штриха делить на r квадрат. Однородная величина. давайте я приведу. И здесь у нас что будет? Ну давайте вот так запишем. А здесь у нас будет, значит, что? Я в знаке у меня PR минус F сцепления R. минус умножить на R. Теперь мы имеем нужную нам систему уравнений. Вот неизвестная раз, два и три. Раз, два, три. Вот оно четвертое неизвестное, вот четвертое уравнение для связи между ними. Но у нас N не спрашивается, нас интересует сила P, поэтому мы исходим. Ну и X2' нас тоже интересует, потому что там надо было найти чуть уравнение X. То есть нас интересует вот эти два неизвестных, P и X. Значит, в принципе, мы избавляемся от N и ее сцепления. Но вообще-то F-сцепление нам тоже нужно, поскольку мы по нему определяем. То есть сначала нам надо определиться с силой сцепления, то есть определиться, когда она превращается в ноль. Поэтому давайте выразим силу сцепления. Откуда нам ее удобно выразить? Смотрим. F-сцепление у нас... F-сцепление у нас... Вот из этого. То есть, f цепления от P, как оно будет зависеть, да? Ну, давайте посмотрим. От разного P. То есть, это вот и это. Вот эти два уравнения, значит, здесь X2' мы можем выделить. Здесь мы и X2' и N останутся. Давайте вот эти два уравнения используем. В данном случае, что мы сделаем? Просто разделим друг на Друг на друга эти два уравнения. Давайте. Что получится? Давайте какое уравнение? Давайте вот это уравнение разделим на... То есть, третье уравнение разделим на первое уравнение. Что мы получим? Вот это 1, 2 и 3. У нас, правда, были 1, 2 и 3. Но со штрихами будем считать. Это видоизменено. 3 на 1. Значит, это остается у нас. Отсюда следует. То есть слева у нас остается I квадрат делить на R квадрат. Здесь у нас остается PR минус F сцепление на R делить на P косинус бета минус Mg синус альфа плюс F сцепление. Теперь, если мы это все раскроем, Что мы сделаем? Давайте переведем это сюда, то есть и квадрат на r квадрат, p косинус бета, это я знаменатель сюда перевожу, то есть минус mg синус альфа плюс f сцепление равняется, что p умножить на r минус f сцепление умножить на r большое. Здесь у нас что? Вот это и с этим оставляем. Вот это неизвестное выражаем. То есть, что будет? И квадрат делить на R квадрат. F сцепление. Плюс R умножить на F сцепление. Равняется. А это все переносим. Значит, вот это слагаемое и это переносим значит сюда. Это что у нас будет? Минус И квадрат на R квадрат. P косинус бета. Минус И квадрат на R квадрат. МЖ синус квадрат МЖ синус альфа. Ну вот, теперь мы находим зависимость силы сцепления от силы трения от П. Каким образом? Это вот это у нас будет знаменатель. То есть, ПР минус, давайте, И квадрат на r квадрат. Здесь остается, что П косинус бета Минус э, и квадрат... Э, то есть, плюс уже... Это я заскупываю. МЖ синус альфа. Так, я тут проверяю. У меня почему-то... Сейчас проверим. С единицами не все совпадает. То есть, это у нас делить на что? На и квадрат на r квадрат плюс r. Я задумался, у меня здесь сила умножить на длину, то есть ньютон на метр, а здесь у меня почему-то ньютон на изразмерную величину. Это значит, что где-то мы могли сесть в лужу. А, вот так вот. Все правильно. Х 2 штрих равняется на r. Делить на r. То есть здесь у меня деленное на r. Давайте исправим эту ошибку сразу. Поскольку я ее... Её сам вот и обнаружил. мы Давайте ее исправим сразу по ходу дела, и квадрат деленная на r. Соответственно, здесь и квадрат деленный на r, здесь и квадрат деленное на r. Здесь у нас будет, соответственно, тоже и квадрат деленное на r, и квадрат деленное на r. И здесь все то же самое. Вот теперь все у нас совпадает с размерностями. То есть, все правильно. Ну вот. Вот из этого графика мы можем ответить на первый вопрос задачи. Определить значение постоянной силы P, при котором значит, сцепление колеса со находится на грани срыва. Значит, на грани срыва оно находится, когда сила сцепления равна нулю. То есть, когда у нас вот это... Дробь равна нулю. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю. То есть, когда P на R минус, что? И квадрат на R, P косинус бета. Минус И квадрат на R, Mg синус альфа, равно нулю отсюда. Значит, это переносим направо то у нас будет PR минус i квадрат на R косинус бета равняется i квадрат на R Mg синус альфа. Соответственно, искомое для нас это уже не p произвольно, а p вот в конкретной точке, которую мы p со звездой обозначили. Оно равняется чему? i квадрат на R Mg. Синус альфа делить на r минус и квадрат на r косинус бета. Теперь э, давайте проверим на всякий тоже размерность. Это у нас что? Размерность длины на массу на, э, на g. Это у нас размерность длины. Это размерность, То есть длина длина сокращается, остается mg. То есть правильно, килограмм на ускорение. Получается не то. То есть, с размерностью все правильно. Формула вполне возможна и рабочая. Отсюда нам надо только подставить значение и вычислить. Если мы подставим ляем значение, то мы получаем следующие числа. И у нас 0,5 в квадрате. То есть, 0,25. R у нас 0,6. M у нас 200. 200 умножить на 10, синус 15, синус 15 градусов, делить на r маленькая у нас 0,1, минус 0,25 делить на 0,6, умножить на косинус 30 градусов. Это равняется... Ну, давайте калькулятор 0,25 делить на 0,6... 0,417. Давайте мы будем уже округлять. 0,417 умножить на 2000 умножить на 15 синус 0,431, 0,431 делить на 0,1 минус... Это мы вычисляли, это 0,417... И умножить на косинус 30. 0,866. Далее. Это у нас будет, соответственно, равняться. Ну, вот это и это убираем. 417 на 2 это будет у нас 834 умножить на 0,431. Здесь 0,1 минус Давайте здесь произведем вычисление. Это у нас что будет? д д д д д 0,417 умножить на 0,866 0,361 0,361 Так. Да да да да так, так, так, так, Теперь что у нас? 834 тридцать умножить на ноль четыреста Это равняется триста пятьдесят девять, четыреста Это равняется триста пятьдесят девять, четыреста Делить на минус ноль. А, это это где у нас не то. А чего я вычисляю вообще? Это у не, не самая хорошая идея. Вот так можно вычислить. И это все у нас равняется, но опять приближенно. Минус. Итак. Триста пятьдесят делить на ноль, два. 6, 1 равняется 1375 минус 1375 ньютон. Ну там 1376, правда, по-моему, да, округляю. Нет. Четверка, пятерка. Если по следующему знаку четверка, то 1375. Итак. Вот это значение P со звездой, которое мы вычислили. То есть, о чем оно у нас говорит? Что это значение P у нас... А подождите. Мы это что вычисляли? Мы это вычисляли модуль. Каким боком он у нас получился отрицательным? каким боком он у нас вышел отрицательным. Мы вычислялись модуль. Здесь фигурирует модуль. В этих формулах фигурирует модуль. Потому что в формуле для момента вот этот модуль представляет. И здесь проекция модуль, значит, умножить на косинус, соответственно, направляющий. Так, давайте смотреть, где у нас могла всплыть ошибка в знаке. Эту ошибку мы нашли. Еще раз ее проверим. Давайте ее еще раз проверим. Вот она. Вот, вот, R. Здесь R. Все правильно. Далее. И квадрат R. Так, давайте мы разбор оставим на следующий фрагмент. У нас и так время уже вышло этого фрагмента.